Цель данного раздела – понять возможные векторы атак на беспроводные сети, изучить слабые места в этих сетях и как тестировать на наличие этих уязвимостей. Далее, как лучше всего проектировать и настраивать вашу беспроводную сеть для максимальной защищенности. И мы также рассмотрим противодействие векторам радиочастотных атак и как мониторить вашу сеть на наличие фальшивых клиентов. для Давайте поговорим о безопасности Wi-Fi и его уязвимостях. Наверняка вы знаете, что Web, или по его официальному названию i 380211 имеет огромное количество дыр в безопасности. И если вы используете веб в своей сети Wi-Fi, ваш пароль может быть взломан за считанные секунды. Есть порядка трех основных недостатков веб. Первый недостаток — это использование статических ключей шифрования. Нет сеансовых ключей, поэтому он шифрует каждый пакет одинаковым симметричным ключом. И для этого используется слабый потоковый шифр RC4. Вдобавок, все используют одинаковый пароль, и нет легкого способа делиться этими паролями. Так что все участники сети, по сути, используют один и тот же пароль. Если только у вас нет какого-либо специального маршрутизатора, который позволяет использовать многочисленные пароли. Имеется нехватка обеспечения целостности пакетов. Вы можете изменить биты и подменить значения для проверки целостности. А получатель об этом не узнает. Есть неэффективное использование векторов инициализации или IV. IV — это случайные значения, которые используются с алгоритмами шифрования, чтобы обеспечить, что последовательности не создаются во время процесса шифрования. И если IV не используется, то два идентичных незашифрованных значения, которые шифруются при помощи одинакового ключа, создадут одинаковый шифрованный текст. Если, например, я шифрую свое имя, Нейтон без IV, шифрованный текст может быть 123. И любой другой человек, который зашифрует имя Нейтан, получит такой же шифрованный текст, 123. IV веб недостаточно рандомны. И имеют размер только 24 бита, что приводит к повторным IV с одинаковым ключом, что в свою очередь приводит к тому, что их можно легко взломать. Инъекции пакетов позволяют взламывать веб меньше, чем за несколько секунд. Это однозначно привело к деприкации веб или смерти веб. Веб никогда не стоит использовать, поскольку любой разбирающийся в теме человек может получить доступ к веб-сети всего за несколько секунд и восстановить веб-пароль. Проект стандарта WPA i 3 i был выпущен в 2003 году. Это была первоначальная версия WPA для поддержки и обеспечения безопасности взамен устаревшего протокола веб. Как правило, он использует протокол шифрования TKIP. TKIP. TKIP расшифровывается как протокол целостности временного ключа. Можете увидеть его здесь. Он выбран с WPA, как алгоритм WPA в DD WRT. Есть также аналоги в других роутерах. Потоковый шифр RC4 используется со 128-битными ключами на каждый пакет. Это значит, что он динамически генерирует новый ключ для каждого пакета. Результирующий ключ шифрования будет отличаться для всех без исключения фреймов. То есть ключ Web плюс значение IV плюс MAC-адрес равняется новому ключу шифрования, что хорошо. Длина IV была увеличена по сравнению с WEB, что, опять же, хорошо. T-Keep обратно совместим со стандартом 802.11, что, вероятно, не очень хорошая идея. Он работает с WEB, предоставляя ему больше материала для ключей. Речь о данных, используемых для генерации новых динамических ключей t предоставляет функцию смешивания ключей, что позволяет алгоритму RC4 обеспечивать более высокий уровень защиты, чем у Web. Он также предоставляет последовательный счетчик для защиты от релей атак и реализует механизм проверки целостности сообщений. Однако, t поддержан атакам с применением пакетной инъекции, что может привести к дешифрованию произвольных пакетов, отправленных клиенту. И вот первое исследование, которое указало на эту возможность. Отчет в деталях расписывает, как атака может быть использована для захвата TCP-подключений и для инъекции вредоносного JavaScript-кода когда жертва посещает веб-сайт. В общем, избегайте использования t если можете. Вам стоит использовать его только для обратной совместимости, или если у вас устаревшая точка доступа, вам стоит избавиться от нее или заменить ее на новую. Мы только что обсудили проект стандарта. Полный стандарт WPA2 380211 i официально вышел в 2004 году. И в нем была добавлена поддержка CCMP, протокола блочного шифрования с кодом аутентичности сообщения. Он был призван заменить обязательность протокола шифрования t для сертифицированных устройств Wi-Fi с 2006 года. Когда вы выбираете алгоритм WPA, вместо использования t всегда используйте CCMP. Либо вы часто будете видеть его как AES, как вы можете увидеть здесь в данном примере. Иногда у вас даже будет вариант использования их обоих. Это может быть сделано для обратной совместимости. Но лучшим вариантом будет CCMP, или, как здесь указано, AES. Его называют AES, потому что CCMP — это механизм шифрования с режимом счетчика CRT, основанный на AES, и он более сильный, чем TKIP. AES. Технология 802.11x в новом стандарте 802.11 предоставляет контроль доступа путем ограничения сетевого доступа до тех пор, пока не будет завершена полная аутентификация и авторизация. Что хорошо, CCMP использует алгоритм CCM, который объединяет CRT для секретности данных и CBC-MAC для аутентификации и целостности, что опять же является улучшением. Что касается недостатков, AES в действительности медленнее чем t поэтому для него нужна более мощная точка доступа. Это может быть одной из причин, почему некоторые точки доступа предыдущих поколений используют t Поэтому здесь рекомендуется использовать WPA2 с AS или CCMP, если вы его увидите. Что по сути одно и то же. CCMP, AS, это одно и то же. Это что касается алгоритма шифрования. Теперь нам нужно рассмотреть метод контроля доступа. И давайте поговорим о WPA2 Personal, также известном как WPA Песка, с предопределенным ключом. И если мы посмотрим здесь, у нас есть WPA Personal, нам он не нужен, потому что мы хотим использовать WPA2. Здесь есть WPA2 Personal, и также есть WPA2 Personal Mixed. Режим Mixed позволяет совместно использовать WPA и WPA2 клиенты на общем SSID. Нам не стоит использовать WPA, поэтому мы не будем использовать смешанный режим. Нам нужно использовать WPA2 Personal в качестве оптимального варианта, если мы не используем режим Enterprise, который мы обсудим через пару секунд. Так что wp 2 Personal с предопределенным ключом, этот вариант предназначен для домашнего использования и в небольших бизнес-сетях. Для этого не нужен сервер аутентификации. Каждое устройство в беспроводной сети проходит аутентификацию на точке доступа, используя одинаковый 256-битный ключ, сгенерированный из пароля или кодовой фразы. Это режим, с которым вы, скорее всего, будете более всего знакомы. Вы устанавливаете пароль на роутере, точке доступа. И все люди просто используют одинаковый пароль на каждом устройстве. Это WPA2 с предопределенным ключом, с предопределенным паролем. Однако это неэффективно, потому что все совместно используют одинаковый пароль. И если вам понадобится изменить пароль, вам нужно менять его на всех устройствах, что проблематично. Но все же это делает свою работу в небольшой или домашней сети, корпоративной сети. С помощью современной прошивки, типа этой, у вас могут быть раздельные Wi-Fi-сети, как мы уже обсуждали, для которых вы можете держать раздельные пароли. Это помогает решить проблему совместного использования паролей. В большинстве случаев для домашней сети, небольшой корпоративной сети, вам стоит использовать WPA2 Personal с предопределенным ключом и AS-CCMP. Этот вариант настроен здесь. Другой вариант метода контроля доступа выбран в следующем варианте. Это WPA2 Enterprise. Это режим WPA802.1X. Он разработан для корпоративных нужд или сетей компаний и требует аутентификационного сервера RADIUS. И если мы посмотрим здесь, можете увидеть, что у нас есть этот сервер в составе DDWRT. И при помощи кастомной прошивки роутера и выделенных фаерволов вы можете получить радиус сервер. Это сервер аутентификации. Для этого требуется более сложная настройка. Однако это обеспечивает дополнительную защиту посредством многочисленных паролей. И вы можете использовать расширяемый протокол аутентификации EAP. Что означает, что вы можете использовать более сильные механизмы аутентификации, типа двойной аутентификации с использованием сертификатов. Вы аутентифицируете и клиент, и сервер с помощью сертификата. В качестве примера, что вы можете использовать, если вы пользуетесь EAP, это будет слишком сложная настройка для большинства домашних сетей. И, возможно, перебор. Однако, это подойдет для технически подкованного пользователя с высокой потребностью в безопасности. Речь о создании раздельных Wi-Fi-сетей, различных уровней доверия с различными паролями. В большинстве случаев это в действительности легче сделать. И, возможно, этого будет достаточно, если, конечно, ваш Wi-Fi поддерживает этот функционал. В общем, вам, скорее всего, не стоит использовать режим Enterprise, но если вам нужна лучшая защита, то вам подойдет двойная аутентификация с использованием сертификатов или двухфакторная аутентификация с EAP посредством этого WPA2 Enterprise. Вот что вам будет нужно. Хеншейки как WPA, так и WPA2 подвержены подбору паролей предопределенного ключа по словарю или брутфорсам. По этой причине предопределенные ключи и пароли от Wi-Fi должны быть сложными. Они должны быть очень сложными. Они вводятся один раз на устройстве, поэтому должны быть и сложными, и длинными, с использованием специальных символов, букв верхнего и нижнего регистра, и цифр. Ознакомьтесь с рекомендациями в разделе о паролях. Сложность пароля — это основной способ противодействия атакам на WPA и WPA2 с применением подбора паролей словарем или брутфорсом. Даже если вы выбираете WPA2 со всеми правильными настройками типа AS, он по-прежнему подвержен этим атакам по словарю или брутфорсом. Поэтому справиться с ними может сильный пароль. Вы должны иметь сильный пароль. Перед вами сейчас страница с инструментом под названием CowPattie, который доступен в Кали. Он используется для очень похожей атаки. Есть проблема с солью или уязвимость, связанная с солью как в WPA, так и в wp 2 Оба используют SSID в качестве значения для соли. SSID, если не знакомы, это синоним имени сети. В данном примере можете увидеть, это Station X2, нижнее подчеркивание 4. Это имя сети, это SSID. Соль, а значит SSID, должны быть рандомными значениями, которые добавляются в процесс шифрования, для его усложнения и рандомизации. Использование соли означает, что один и тот же пароль может быть зашифрован в нескольких тысячах различных форматов. Если соль рандомна, то это значительно усложняет для атакующего раскрытие подходящего формата для вашей системы. И, как я уже сказал, WPA и WPA2 используют SSID в качестве значения для соли, то есть имя сети. Имя вашей сети или SSID может быть типовым, это имя может быть распространенным, и это будет плохо. Точки доступа с типовыми SSID более уязвимы для подбора паролей и атак по словарю, если у них типовые имена. Типовые имена включают такие вещи, как, вы потенциально уже видели их сами, Linksys, Default, Netgear, Wireless, WLAN. Все это типовые SSID, или имена сетей, которые вы можете встретить. И причина, по которой они более уязвимы, если у них типовые SSID, состоит в том, что хакеры могут предварительно вычислить типовые пароли по отношению к или с типовыми SSID, чтобы ускорить взлом паролей. И это называется «радужными таблицами». Но в реальности хакерам даже не нужно предварительно вычислять их самостоятельно. Они могут скачать уже готовые. Вот сайт церкви Wi-Fi, и на нем представлен целый набор радужных таблиц. 1 миллион типовых паролей и кодовых фраз для тысячи типовых SSID. Это файл для загрузки размером 33 гигабайта. Это поможет ускорить взлом WP или wp 2 паролей, если SSID есть в этой радужной таблице. В общем, дефолтные или типовые SSID нельзя использовать ввиду подобной атаки. Так что измените свой SSID, если он типовой, и особенно, если он есть в этом списке. Следующая большая путаница с Wi-Fi или путаница с защищенной установкой беспроводной сети WPS. Один из методов, при помощи которого этот WPS реализован, допускает ввод короткого ПИН-кода вместо пароля для получения доступа к вашей сети Wi-Fi. И пользователь может узнать его, прочитав его либо на стикере, либо где-то, где он отображен. Возможно, на обратной стороне беспроводного устройства и вы вводите этот пин вместо пароля для получения доступа к беспроводной сети. Крупнейшая дыра в безопасности в пиче с WPS-пин-кодами была обнаружена в декабре 2011 года. Множество роутеров имеют WPS-пин-коды, которые работают по умолчанию. Дыра позволяет удаленному атакующему восстановить WPS-пин-код в течение нескольких часов при помощи брутфорс-атаки. А когда у вас есть WPSP, вы можете затем получить предопределенный ключ или пароль сети с WPA, с WPA2. По сути, вы получаете доступ к сети. Если вы хотите поиграться с этим, в КАЛе есть инструмент под названием River, который можно использовать для проведения подобной атаки. Так что WPS должен быть отключен. И это, собственно, еще одна причина работать с кастомными прошивками поскольку некоторые роутеры даже не позволяют вам выключить эту фичу с WPS. Встречались даже сообщения о роутерах, показывающих в ГУИ, что WPS выключен, но он все равно продолжал функционировать, и атака могла быть проведена успешно. Шифрование трудно настроить правильно. Эти системы очень деликатные, и Wi-Fi Alliance это полностью продемонстрировал. К сожалению, шифрование трудно настроить правильно больше слабых мест будет обнаруживаться Wi-Fi со временем, поскольку они всегда имеются. Почему это столь важно для вас? Потому что Wi-Fi, что ж, это беспроводная связь. Любой может потенциально подключиться к нему. Ему даже не нужно быть близко к вам. При помощи антенн Sirius вы можете подключиться даже с расстояния в несколько миль. Так что нам нужно защищать свой Wi-Fi. И на деле все наши беспроводные технологии. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это злой двойник. Ну, не совсем, конечно, ваш реальный злой двойник, но атакующий может установить беспроводную точку доступа с именем сети или SSID точно таким же, как у реальной сети Wi-Fi, к которой вы подключаетесь. Поскольку у нее такое же имя, ваши устройства будут автоматически подключаться к ней вместо реальной точки, если сигнал будет сильнее. Фактически, это атака человека посередине. Если ваш трафик не шифруется, злоумышленники смогут увидеть его и смогут внедрить инъекцию в него, что означает, что они могут причинить много вреда. Они также могут попробовать применить другие виды атак, типа SSL-стриппинг, если вы используете SSL-шифрование. Они могут произвести атаки на браузер и так далее. Точки доступа, злые двойники, вообще говоря, это атака, которой трудно противостоять. Вам нужно использовать шифрование, как и обычно, и вам нужно попробовать замечать любые необычные вещи, типа невозможности подключаться к вашим внутренним устройствам. Аутентификация точки доступа с использованием WPA2 Enterprise с EAP и использование метода типа двойной аутентификации на основе сертификатов для аутентификации точки доступа может быть помощь справиться с проблемой злого двойника, поскольку точка доступа аутентифицируется для клиента, так же как клиент аутентифицируется для точки доступа. Если точка доступа аутентифицируется для клиента, клиент не будет обманут, не будет принимать или подключаться к злому двойнику. Коммерческая версия злого двойника. Вы можете увидеть ее здесь. Называется Pine Apple. Ее можно купить. В ней также есть множество различных возможностей для хакинга. Атака злой двойник. Это достаточно типовая атака. Она может быть легче для проведения, чем попытка взломать ваш пароль от Wi-Fi. В разделе о безопасности Wi-Fi я раскрою больше информации об основных защитных мерах. И когда мы начнем говорить о действительно серьезных злоумышленниках, мы попадаем в мир неизведанности и спекуляций, если речь заходит о безопасности беспроводных сетей. Возможно, в частности, правительство и спецслужбы обладают эксплойтами, направленными на основные компоненты Wi-Fi и беспроводных технологий, например, на драйверы для Wi-Fi, стек протоколов, DHCP, либо даже обладают возможностью атаковать и использовать уязвимости, направленные на WPA2 с AES, о которых сообщество не знает. Но, конечно, все это спекуляции. Такие устройства, как вы сейчас видите, судя по сведениям, могут проводить такие вещи, но точность этих утверждений неизвестна. Добавок, в последнее время стало известно, что дроны экипируются взломщиками Wi-Fi, присоединяемыми на них. Также дроны со злыми двойниками и прочие пакости. Так что здесь имеется неизвестный компонент в контексте того, что считать актуальными высокотехнологичными атаками. В разделе о безопасности Wi-Fi, как я уже сказал, мы больше поговорим о мерах противодействия. Это очевидно, но если вы подключаетесь к недоверенной точке доступа, вам нужно предпринять больше мер безопасности, поскольку злоумышленники могут, собственно говоря, владеть сетью. Они могут выступать в роли человека посередине. И если вы подключаетесь к недоверенной точке доступа, это называется подставной точкой доступа, когда владелец этой точки является злоумышленником. Он может, если захочет, снять SSL или попытаться сделать это. Точка доступа затем может потенциально видеть все то, чем вы занимаетесь. Сайты, которые вы посещаете, и вы можете не заметить в своем браузере подмену HTTPS на HTTP. Вот почему необходимо использовать VPN в недоверенных сетях. И если вы действительно желаете углубиться в слабые места Wi-Fi, вот хороший доклад со множеством деталей по безопасности Wi-Fi и его уязвимостям. Это было видео об уязвимостях Wi-Fi. Для тестирования безопасности Wi-Fi с помощью Kali Linux нужен совместимый сетевой USB-адаптер или сетевое устройство типа Dongle, чтобы была возможность установить его в режим монитора и для выполнения инжекции пакетов. Любой USB-адаптер, в котором используется любой из этих представленных чипсетов, вероятнее всего будет работать с Kali. Если посмотреть на эту веб-страницу, здесь представлены примеры совместимых сетевых USB-адаптеров. У меня есть альфа. Стоит порядка 35 долларов. Видим, что есть эта модель. Также другая модель альфа. И у меня она тоже была. Вот отличная компактная модель. TP-Link. Еще одна альфа. Еще одна. И еще одна очень маленькая панда. Другая альфа. Еще одна компактная альфа. И на этом все. Известно, что эти модели работают в кали и предоставляют нужный функционал. На текущий момент лучшая модель, если вам интересно мое мнение, это вот это. Если мы перейдем в кали, Быстро пройдемся по инструментам, если вы интересуетесь тестированием безопасности. Aircrack который вы видите здесь, это основная программа для взлома 802.11web WPA2 и WPA-PSK с предопределенными ключами, которая способна восстанавливать ключи, если были захвачены необходимые данные. Так что при помощи Aircrack NG можно многое исследовать. И есть множество других утилит, которые поставляются вместе с ней. Изучите веб-сайт, указанный здесь, aircrackng.org. Также существует Купати, о которой я упоминал. Это реализация офлайн атаки по словарю на WPA и WPA2, использующих основанную на PSK аутентификацию, WPA Personal или WPA2 Personal. Здесь вы начинаете изучение радужных таблиц. Далее есть Ривер. Ривер реализует брутфорс-атаку на защищенную установку Wi-Fi или WPS на пин регистратора с целью восстановления кодовых фраз WPA, WPA2, как я объяснял в другом разделе. И можете увидеть здесь простой пример ее использования. Вам нужно использовать ее в комбинации с Aircrack, чтобы вы знали MAC-адрес сети, которую вы пытаетесь протестировать. И чтобы переключить ваше сетевое устройство в режим монитора. А здесь вы можете увидеть Firm Wi-Fi Cracker. Это GUI, фронтенд и программа, позволяющая вам взламывать и восстанавливать веб. WPA и WPS-ключи. И, вероятно, это самое простое решение по сравнению с инструментами командной строки. Поскольку здесь нужно лишь навести курсор и кликнуть при условии, что у вас уже есть USB-адаптер. И если он у вас есть. Если вы используете эту программу, то вы практически готовы к работе. Есть Live CD для экспертов, в особенности для тестирования безопасности Wi-Fi. Видите его здесь. Но по существу он содержит большую часть инструментов, которые и так есть в Кали. Это что касается тестирования безопасности Wi-Fi. Вам нужно будет углубиться в каждый из этих инструментов самостоятельно, поскольку данный курс не фокусируется на пентестинге. Но если вы будете использовать Fern Wi-Fi Cracker, то поймете, что это достаточно просто.